снова и снова. снова тренировка друзья мои это основа я уверен что как говорится из вас обязательно получится толк потому что позвольте а где же серый волк Копец, с опозданием пришли на занятия. Какие занятия? Не имею понятия. Зачем мне заниматься? Зачем тренироваться? Кто смеет сомневаться, что ловок я и смел? Я в каждом спорте мастер. А уж по лыжной части владелец этой пасти давно собаку съел. Итак, я уверен, что, как говорится, из вас обязательно получится толк. Потому что, а это что за птица? Я вовсе не птица, а серый волк. Ты серый волк? Зумеется сложно. На тренировку завтра в среду ивис к 7 часам утра. Я обязательно приеду. Спасибо, дяденького. Ура! Внимание! Начинаем наш репортаж о лыжном кросе. Всем нам известный лесной чемпион Серый Волк идет в гонки под номером 6. Хорош! Хорош! Ну, просто нету слов, и все на нем сидит щеглеватый. Хорош, хорош. Да только вот зубов, по-моему, немного многовато. А это что за Смотри на бок, дурачок! Как вы считаете, кто выиграет прос? Мое участие — ответ на ваш вопрос. А есть у вас соперники на свете? Один соперник. Кто же это? Ветер. Первая авария! Лыжник, идущий под номером 2, повис над пропастью. Вызываю скорую помощь! Впрочем, тут, кажется, требуется пожарная лестница. Наш микрофон на контрольном пункте номер один. Залип является первый гонщик. Стой так. Одну секунду. О, это наш чемпион. номер 6. Серый волк. А ну-ка, Чижик, отойди в сторонку. я лучше поднажму, а ты беги в догонку. Этот лыжник очень хитер. Он хотел срезать дистанции и терпит аварию. Алло, алло, скорая помощь, скорая помощь, Скорей, скорее, скорее. Он с колоссальной скоростью летит под откос. Ловите его! Кажется, хитрец отделался легким испугом, но из соревнований, безусловно, выпал. решающим этапом лыжники легко позавтракали. Алло, алло, я временно прекращаю репортаж. Я ничего не вижу. Ничего. О! -о, -о. Незнакомый лыжник под номером 5 оказывает серьезнейшее сопротивление нашему чемпиону. Ого, противники идут с предельной скоростью. Как и следовало ждать, впереди опять серый полк? Пучейки приближаются к вижу. Впереди. Ромбургер. Это не ради. Вот правый. Правий Номер пятый. закончен. Закончен блестящей победой, хотя и неожиданной для многих, победой молодого лыжника номер 5. Вот что значит систематическая тренировка. Вот что такое воля победы.